Глава 16. Египетские язвы. Господь сказал Моисею, «Итак, скажи сынам Израилевым, Я, Господь, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас к себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я, Господь, Бог ваш»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 «Скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Исход, глава 6, стихи 6 по 11. Это лишило Моисея бодрости духа. Разочарованный, он спросил Господа, «Если сыны Израилевы, народ твой обрезанный, не слушают меня, то как же послушает меня фараон необрезанный и идолопоклонник?» Но Господь сказал Моисею,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 Господь предупредил Моисея, что знамения и чудеса, которые он явит перед фараоном, ожесточат сердце правителя, потому что он откажется поверить в них, и тогда Бог явит еще большее знамение. За каждым наказанием, отвергнутым царем, будет следовать более суровое, пока, наконец, гордое сердце фараона не смирится, и он не признает Творца неба и земли, как истинного и живого Бога. Господь спас Свой народ от долгих лет рабства. Он дал египтянам возможность Своими глазами увидеть, как ничтожна сила их богов, чтобы они могли сопоставить силу своих богов с могуществом Господа Небес. Через Своего слугу Господь показал им, что Творец неба и земли — это живой всемогущий Бог, который и есть превыше всех богов, и что выше его силы нет иной силы, и что он своей могущественной и высоко простертой рукой силен вывести свой народ из плема. Знамения и чудеса, совершаемые в присутствии фараона, предназначались не только для него, но и для народа Божьего, чтобы дать ему более ясное и возвышенное представление о себе. Господь рассчитывал, что, познав Его величие, израильский народ исполнится благоговением и захочет покинуть Египет, чтобы посвятить себя служению истинному и милосердному Богу. Если бы эти великие чудеса не были проявлены, многие из евреев пожелали бы остаться в рабстве и не отправляться в странствие по пустыне. Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь.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 Упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ». Исход глава 7, стихи с 10 по 14. На первый взгляд казалось, что чародеям, прибегнувшим к своей магии, удалось повторить несколько чудес, подобных тем, которые Господь сотворил руками Моисея и Аарона. В действительности же жезлы волхов вовсе не превратились в змеев, просто с помощью волшебства, которому способствовал великий обольститель, им удалось создать такое впечатление. Сатана помогал своим слугам противостоять работе Всевышнего, чтобы обмануть людей и побудить их противиться Богу. Фараон желал оправдать свое упорное сопротивление Божьему повелению, и поэтому искал малейший предлог, чтобы не придавать значения чудесам, которое Бог совершил через Моисея и Аарона. Слугам Божьим он возразил, что его чародеи способны на такие же деяния. Чудеса, проявленные Богом и волхвами, имели одну отличительную особенность. Одни были от Бога, другие же от сатаны. Первые были истиной, другие обманом. В итоге фараон обозвал Моисея и Аарона шарлатанами, способности которых были не более, чем у его магов. Моисей и Аарон на это ответили, что и Егова, которого правитель якобы не знает, убедит его в том, что он могущественнее всех богов. Они сообщили ему, что вскоре Бог сотворит еще более великие чудеса, опровергнуть которые он будет не в силах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 Исход глава 7, стих 20. Семь дней продолжалась эта язва. Однако царь не желал смириться, но все более ожесточал свое сердце. Бог повелел Моисею и Аарону перед наступлением каждой из язв в подробностях рассказывать фараону, какими они будут и какими будут их последствия. Тем самым Господь давал владыке Египта шанс Спасти себя и свой народ от гибели, если он позволит детям Израиля отправиться в пустыню, чтобы вознести Богу приношение. Однако, если царь откажется подчиняться Божьему повелению, Бог все равно совершит суд над ним. И сказал Господь Моисею, «Пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». «Если же ты не согласишься отпустить, то вот, я поражаю всю область твою жабами». Исход глава 8, стих 1-2. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. Тоже сделали волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. «И призвал фараон Моисея и Аарона, и сказал».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 как Господь Бог наш. Исход глава 8, стихи 6 по 10. И хотя волхвам, казалось бы, удалось наколдовать нашествие жаб, подобных тому, как это сделали Моисей с Аароном, однако заставить их исчезнуть они не могли. Увидев, что маги не в силах сдержать язву и изгнать жаб, фараон несколько смирился и попросил Моисея с Аароном помолиться Господу, чтобы он удалил их. Так он начал познавать Бога, о Котором так часто заявлял, что не знает Его. Моисей и Аарон сказали фараону, что они вызвали нашествие жаб не магией или какой-то неведомой силой, но Бог, живой Бог, вызвал их своей силой, и лишь он один мог и удалить их. До этого фараон торжествовал, считая, что Моисей с Аароном не способны ни на что большее, чем его волхвы. Когда правитель стал умолять Моисея возвести к Богу молитвы за него, слуга Божий напомнил ему все прежнее хвастовство и надменность, вызванное тем, что его волхвы смогли повторить чудеса. Тогда спросил Моисей фараона, куда же теперь подевались эти чувства и где же теперь та сила чародеев, способная удалить язву? Господь услышал молитвы Моисея и удалил жаб но как только последствия бедствия были устранены, царь вновь ожесточился и отказался отпустить Израиль. По повелению Божьему, Моисей с Аароном сделали так, что пыль земли превратилась в мошек по всей земле египетской. Фараон призвал волхвов сделать своими чарами тоже, но они не смогли. Моисей и Аарон, слуги Божьи, по его повелению наслали язву из мошек. Маги, слуги сатаны, под его руководством пытались повторить их действия, задействовав свои чары, но все было тщетно. Таким образом было показано, что дела Бога превосходят деяния сатанинские, ведь волхвы и вся их магия смогли воспроизвести лишь некоторые чудеса. Когда волхвы поняли, что не в силах наслать мух, они сказали фараону «Это перст Божий». Но сердце фараона вожесточилось и он не послушал их, как и говорил Господь. Исход, глава 8, стих 19. И снова Господь повелел Моисею и Аарону возвестить фараону. «А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои их мух, и наполнятся домы египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут»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 «На три дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам». Исход, глава 8, стихи с 21 по 27. Животные, которых евреи должны были приносить в жертву, почитались египтянами как священные, и убийство одного из них, даже случайное, каралось смертью. Моисей обратился к фараону, объяснив, что приносить жертву Богу в земле египетской – на глазах у египтян невозможно, ведь для жертвоприношения может понадобиться животное, которое здесь считается священным. Моисей снова предложил царю отпустить народ в пустыню на три дня пути. Боясь карающей руки Божьей, царь согласился. И сказал фараон, «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне».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 но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа. Исход, глава 8, стихи с 28 по 32. Господь повелел Моисею и Арону снова пойти к фараону и сказать ему, «Так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Исход, глава 9, стих 1. Творец предупредил» что если он откажется отпустить народ Божий и продолжит удерживать его, весь египетский скот будет поражен моровой язвой. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. Исход глава 9, стих 4. И погиб весь скот, на, котором, на который была наслана язва, но ведь скот сынов Израиля уцелел. Фараон послал людей к израильтянам удостовериться, выжил ли скот израильтян. Посланник вернулся к царю со словами, что ни одно животное израильтян не погибло и не было поражено язвой. Но царь продолжал упорствовать и, как прежде, отказался отпустить Израиль. Тогда Моисей и Аарон, согласно повелению Божьему, взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона.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 и мнимая сила волхвов не была в состоянии защитить их от этой ужасной язвы. Все их тело покрылось нарывами, и они более не могли сопротивляться Моисею и Арону. Так одолел их этот недуг. Таким образом, египтяне смогли осознать, насколько бессмысленно было с их стороны доверять силе волхвов, которой они хвалились на каждом шагу,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 Исход глава 9, стихи с 13 по 23. Те, кто поверил Слову Господа, собрал свой скот в хлева и дома. А кто, подобно фараону, пренебрег этим предупреждением, оставили животных в поле. Таким путем Бог смирил гордыню египтян и показал, сколь многих тронуло милостивое отношение Господа к своему народу,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 Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь, Господа Бога. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. Исход глава 9, стихи с 24 по 32. Но, так как только язва, но как только язва была остановлена, царь отказался отпустить Израиль. Сопротивление порождает сопротивление. В своем непрерывном противостоянии воле Божьей царь настолько ожесточился, что все его существо восстало против ужасающих проявлений божественной силы. И снова Моисею с Аароном было велено посетить фараона, чтобы вновь просить его отпустить Израиль. Господь сказал, что позволил правителю сопротивляться – и терпел его постоянное упорство лишь для того, чтобы явить свои великие знамения перед ним и перед детьми Израиля, чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, чтобы вы знали, что я Господь». Исход, глава 10, стих 2. «Так Господь проявил свою силу, чтобы утвердить веру Израиля в Него» как единого, истинного и живого Бога. Он желал дать безошибочное доказательство того, какие несомненные различия существуют между израильским народом и египтянами. Чудеса, совершенные им, должны были оповестить все народы, что евреи, которых египтяне презирали и угнетали, были особым народом Божьим, и что они находятся под защитой того, кто вскоре освободит их. Моисей и Аарон повиновались словам Божьим и рассказали царю о том, какой будет следующая страшная язва, которую Бог намеревался послать на него. Если он не отпустит Израиль, всю поверхность земли покроется ранча, которая съест уцелевшую после града зелень. Царю предоставлялся выбор: смириться перед силой Бога и позволить Израилю уйти, либо же отказаться и понести все последствия язвы. Тогда рабы фараона высказали ему, «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему». Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Царские правители или советники назывались его рабами, потому что находились в подчинении у фараона. Они умоляли царя отпустить Израиль, они пытались его образумить, говорили, что гибель скота — нанесла стране большой ущерб, и что почти весь Египет был разрушен градом. Град с огнем, побили леса, урожай погиб. Все лежало в руинах, и они быстро теряли все то, что приобрели трудами евреев. Тогда царь послал за Моисеем и Ароном и сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей,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 Исход глава 10, стихи с 7 по 11. Своим ответом царь, по сути, явил свое пренебрежительное отношение к повелению Божьему. Пусть их Бог требует, чего хочет, но Он не отпустит их в путешествие с малолетними детьми. По мнению фараона, в этом походе они могли обойтись и без детей. Неужели их Бог думал, что фараон позволит взять с собой в такое опасное путешествие пустыню, их жен и малолетних детей. Он не пойдет на такое. Лишь мужчинам он может позволить пойти служить Богу. Таким образом, этот жестокосердечный и деспотичный царь пытался заставить евреев поверить, что очень печется об их благополучии и с нежностью оберегает их детей. Сколько лет он пытался истребить израильтян, заставляя их тяжело трудиться. Но теперь, преследуя Собственные корыстные цели он демонстрирует свое участие и открыто заявляет Моисею и Арону, что Бог, потребовавший от них такой жертвы, то есть чтобы они отправились со своими семьями в пустыню, не заслуживает поклонения, ибо он намеревается вывести их исключительно ради того, чтобы уничтожить, и их тела, несомненно, останутся гнить в пустыне».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 Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал, «Согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть». Исход, глава 10, стихи с 12 по 17. Египтяне верили, что после того, как саранча сметет все с полей, ее полчаса нападут на людей Египта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 Каждый раз, когда над фараоном нависала угроза смерти, он смирял свое сердце и обещал отпустить Израиль. Но после освобождения от язвы его сердце вновь ожесточалось, и он вновь отказывался отпустить евреев. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма».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 тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей, «Как сказал ты, так и будет. Я не увижу более лица твоего». Исход глава 10, стихи с 21 по 29. Фараон ожесточил свое сердце против Господа и отважился, несмотря на все чудеса и знамения, свидетелям которых он стал, пригрозить, что если Моисей и Арон снова предстанут перед ним, он велит казнить их. Если бы царь не ожесточился в своем восстании против Бога, он мог бы проявить смирение, ощущая на себе всю силу живого Бога, который может спасти или уничтожить. Он мог бы понять, что тот, кто силен творить такие чудеса и уприумножать свои знамения и труды... Сохранит жизнь своих избранных слуг, даже если ему придется убить царя Египта. По мере того, как Моисей становился очевидцем чудесных трудов Божьих, его вера укреплялась, уверенность становилась все тверже. Бог подготавливал его к тому, чтобы, увидев его величие, он стал вождем воинства Израиля и, как пастырь его народа, вывел их из Египта. Его непоколебимое доверие Богу превысило его страх и побудило сказать царю, «Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта». Исход глава 10, стих 26. Такое стойкое мужество, проявленное в присутствии царя, уязвило его надменную гордость, и он пригрозил слугам Божьим казню. В своей слепоте он не осознавал, что состязается не только с Моисеем и Аароном, но и с могущественным Иеговой, Творцом Неба и Земли. Моисей завоевал благосклонность народа. Он был на хорошем счету и считался выдающимся человеком, поэтому царь не отважился причинить ему зло. И сказал Господь Моисею, и еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Нуши народу, чтобы каждый у ближнего своего, и каждая женщина у ближней своей, выпросили просили вещей серебряных и вещей золотых. Исход глава одиннадцатая стихи с 1-2. Моисею было запрещено снова являться к фараону потому как правитель предупредил Божьего слугу, что в день, когда он снова предстанет перед его светлыми очами, он должен будет умереть. И все же он обязан был передать мятежному царю еще одно послание от Бога. Уверенно Моисей вступил в хоромы царя и бесстрашно предстал перед ним, чтобы явить ему слово Господа. И сказал Моисей, так говорит Господь, полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец земли египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородная скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого ни бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим».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 Царь пришел в бешенство, услышав слова Моисея о невиданной до казни, надвигающейся на Египет, настолько яростной и могущественной, что она заставит вельмож склониться перед ним и молить израильтян покинуть Египет. Свирепствовал он из-за того, что не мог запугать Моисея и заставить его трепетать перед его царской властью. Но рука, на которую опирался Моисей, была сильнее руки любого земного монарха.